здравствуйте мои дорогие сегодня такой непростой день и наверное я не могла не выйти в прямой эфир чтобы не поддержать всех моих подруг всех людей которых я люблю какой бы точке планеты и они в этот момент не находились их сердце сегодня лежит там где у всех у нас родина и мы все переживаем за своих близких за своих родных за все, что происходит на сегодняшний день в горячей точке планеты. Я хочу рассказать несколько моментов, которые помогут людям успокоиться, потому что на сегодняшний день самое важное, чтобы победить темные силы, демонические силы, нужно наше спокойствие, сплочение и наша общая любовь. Только любви боятся темные силы нашей любви, которая у нас бесконечно в наших сердцах. И главное, в такой трудный день вспомнить об этом. Сегодня я хочу рассказать несколько э, историй из ведических писаний, которые, скорее всего, вселят в ваше сердце радость, уберут тревогу, и кусочек света будет освещать ваши следующие путь и ваши следующие дни. Именно с этой целью я решила сделать сегодняшний прямой эфир. Я вчера очень благодарна моей э, учительнице по йоге, потому что, э, несмотря на то, что знают всю ситуацию и знают, что я русская, э, никто не поднял тему в группе э, об этом. И как никогда учительница йоги рассказала одну притчу, очень мудрую притчу. Мне почему-то стало легко, хотя вчерашний день я переносила с большим трудом. Я не знала, что делать, я не знала, как правильно действовать. И э, я благодарна моим подругам, которые меня поддержали и сказали, что «Лена, свети, ты можешь». И я поняла, что да, нельзя опускаться в грусть, э, и нужно идти вверх и нести свет людям. Так вот, вчерашняя история была очень интересная. Я расскажу ее вам. В одном монастыре один настоятель э, очень любил в библиотеке одну книгу. Он ее часто возвращался читать, перечитывать, и она для него была большой ценностью. И однажды в этом монастыре появился молодой монах, который... Э, увидел что эта книга э, все время читает настоятель и он подумал, что она скорее всего ценная и ее можно выгодно продать. И он взял эту книгу своего настоятеля и э, спустился из монастыря в деревню, нашел э, продавца книг и спросил сколько стоит эта книга оставил ему ее э, тот говорит ну мне надо посоветоваться со специалистами я так сразу тебе не могу сказать сколько стоит эта книга. Если мне ее оставить, то завтра ты сможешь прийти, и я тебе скажу ее цену. И он оставил эту книгу, ушел, вернулся в монастырь. Продавец книг знал, что лучше всего эту книгу смогут оценить в монастыре. И он знал настоятеля, как долгого старого друга. Очень с уважением к нему относился. И он пошел в монастырь, встретился с настоятелем монастыря показал ему эту книгу и спросил сколько может стоить эта книга настоятель посмотрел внимательно он уже э, знал что книга его любимая куда-то делась и он посмотрев эту книгу сказал что ну спокойно за нее можешь дать 18 золотых эта книга очень ценная очень дорогая поэтому э, можешь за нее дать хорошую цену они поговорили, попили чай вместе, и э, продавец вернулся на свое место. На следующий день к нему пришел молодой э, монах и спросил, ну что, ты уже говорит, знаешь, сколько стоит эта книга? И продавец сказал, да, это очень ценная книга, я готов за нее дать 16 золотых. И, э, Тут же он рассказал, что он сходил вчера э, в монастырь, почался с настоятелем, и тот ему сказал, что это очень ценная книга, она очень дорого стоит. И тут сердце молодого монаха упало в пятки. Да? Он понял, какую ошибку он совершил, и он спросил у продавца, больше ничего не сказал тебе настоятель, только цену. Он говорит, да, только цену, ничего больше не сказал. А что, говорит, он мне должен был сказать. И тогда молодой монах сказал: Я передумал продавать эту книгу, расторгаю дальше с тобой сделку и забираю ее назад. И он вернулся в монастырь и отдал ее настоятелю. Сказал: Прости меня, я совершил ошибку, я не должен был так поступать. Я восхищаюсь твоим поступком и просто никогда его не смогу забыть. Пожалуйста, забери э, твою книгу. Я просто нехороший человек. И настоятель на это ответил. Нет, не нужно не возвращать, оставь ее себе. Это твоя книга. Я дарю тебе ее. И у меня нет никаких мыслей против тебя. На что молодой монах. Расплакался. Он просто не мог поверить, что с ним выступают по-доброму. И с тех пор прошло много лет, и они жили, эти два человека, любя друг друга. Или, как говорят, душа в душу. Да? То есть молодой монах извлек из этого очень мощный урок, что прощение, любовь – это мощная сила. Для меня была очень ценной эта история, она очень э, помогла мне восстановиться вчера. И я хочу, хотела с вами поделиться этой историей, чтобы в ваших сердцах тоже появилась та любовь, которая непобедима никакими темными силами. И еще мне хотелось вспомнить из ведических писаний очень интересную историю. Те, кто, наверное, читал историю Сита и Рама или Рамаяма, как она называется в ведических писаниях, еще по этой, по этой истории снят фильм, называется Сита и Рама. И вот там такой момент, когда жители, жители деревень собрали вашими великого мудреца Вишвамитры. И он э, когда-то был военным и даже был царем, то есть он знает очень много о военных действиях, очень мощный человек, но в какой-то момент он дал слово, что он больше оружия в руки не возьмет, никакое физическое оружие в руки не возьмет. И он мог охранять ашрам только при помощи своей магической силы, божественной силы. И в этот ашрам привели с ближайших деревень всех э, детей, стариков, всех, кто не мог сражаться, больных и так далее. И в этот ашрам пришла Сита со своими сестрами. Они не знали, что нужно было в это время быть очень внимательны, и что-то их подтолкнуло пойти в этот ашрам за каким-то ответом на свои вопросы. Но когда они увидели ситуацию, в которой нужно было помогать этим людям, они остались сестры, может быть, и ушли бы со своей охраной, со своим отцом, но Сита сказала, я остаюсь. И сестры остались тоже в ашраме. В этом ашраме нельзя было разжигать костер, чтобы не привлечь внимание демонов. В этом ашраме нельзя было шуметь. И большинство людей и детей забились в углы, сидели, плакали и боялись. И это было самое... Самое опасное, что могло привлечь внимание демонов – энергия, энергия страха, энергия эмоций негативных, энергия тревоги, паники. И тогда Сита поняла, что ей нужно делать. Вишвамитра объяснил, мудрец Вишвамитра объяснил, что есть здесь вашими два сильных воинов, они уже забрались на гору, и они охраняют Ашрам уже с, при помощи физических стрел и э, божественного оружия. И он уже к этому времени научил их очень мощным техникам, которые могли владеть только великие воины. Эти знания не давались всем подряд. И что э, Ашрам хорошо защищен, и что отпор негативным силам и демонам будет обязательно дан. И тогда Сита выполняла свою самую важную роль. Она подошла к детям, обняла их, начала увлекать их игрой. Не сразу у нее это получалось. Дети продолжали сидеть, бояться и не понимали, как это можно в такой ситуации начать играть, начать смеяться, начать разговаривать или что-то делать такое, что будет... Приносить пользу всем. И тогда Сита рассказала им, что самое страшное – это страх. Если люди наполнены страхом, тревогой, и в, них, в их сердце нет веры в Бога, то они уже побеждены своим страхом. И э, воинам, демонам не придется много стараться, чтобы победить э, уже оставшееся э, то, что осталось после, после страха – победить. Дети в какой-то момент начали понимать ее, услышали ее слова и начали играть, начали веселиться, кружиться, э -э успокоились, глядя на детей, успокоились старики, э -э на улыбках старых женщин и мужчин появилась улыбка, и все установилось на свои места, э -э все э -э люди встревоженные и Испуганные начали чем-то заниматься. Сита научила их расписывать на глине какие-то цветочки, какие-то моменты, которые могли помочь в боях, какие-то моменты, которые могли накормить жаждущих или голодных, которые могли прийти в их ашрам, люди, воинов, которые их защищают, они тоже потом проголодаются и захотят кушать. И Сита организовала в Ашраме такую ровную, тихую обстановку, которой уже никто не боялся. Все понимали, что когда в их сердцах есть смелость, то они непобедимы ни для каких демонов, ни для каких темных сил. И когда вернулись воины, которые смогли отбить атаку демонов, защитили Ашрам, когда вернулись в Ашрам, чтобы покушать, они были удивлены. И сказали, что самую главную работу сделал кто-то другой. Не они. Самую главную работу сделал тот, кто помог победить страх в сердцах людей. И это было самой громадной победой. И эту победу нельзя было сравнить ни с чем. Это смогла сделать женщина. И таких женщин наверняка в России и в Украине очень много. Которые могут помочь людям справиться с их тревогами, с их страхами, довериться Богу. Вспомните любые ваши любимые молитвы. Любые ваши моли... Если вы не знаете молитв, просто повторяйте благодарности Богу за те испытания, которые мы проходим, потому что это уникальный опыт, который все равно приводит к лучшему, к улучшению. Нет, я не плачу, Лен. Ну, просто история, которую я рассказываю, она действительно трогает мое сердце. Обнимаю тебя, Ленусечка. Сейчас очень важно в сердца людей вложить вот эту веру. Веру в то, что все, что происходит на планете Земля, для этого есть какой-то божественный замысел. Сейчас мы его не понимаем. Сейчас мы не знаем, что это. Но уже скоро это все будет нам всем понятно. И э, главное сейчас включить в своем сердце тот лучик, который будет видеть именно божественный замысл, а не рассуждать с точки зрения наших просто физических тел. Поэтому я призываю вас всех, мои дорогие, э, в первую очередь э, получить в свое сердце успокоение, э, любовь, веру в Бога доверие вселенной, судьбе и всему тому, что происходит на планете Земля. И стать спокойнее, перестать паниковать, перестать бояться. Я еще приготовила для вас энергию Рейки. Я делаю инициацию, что это видео будет постоянно работать столько раз, сколько люди его будут смотреть. И э, я его сделала с целью именно с той целью, чтобы в ваши сердца зашла любовь, в ваши сердца зашло успокоение, доверие Богу. Если вы не знаете молитв, повторяйте просто какие-то слова. Просто э, если человек даже не верил никогда в Бога и в какой-то ситуации начинает верить в Бога, это все равно считается верой в бога и бог слышит наши молитвы каждую из наших молитв слышит самые сильные молитвы матерей так что матери простыми словами просите за своих детей за то чтобы все закончилось как можно быстрее как можно лучше и ваши дети были защищены призывайте ангелов архангелов ангелов любви ангелов защиты исцеления всех каких вы только знаете ангелов и архангелов призывайте они ждут ваши призывы и не могут вмешиваться в нашу жизнь без нашего согласия поэтому обязательно используйте эти инструменты призывайте ангелов в вашу жизнь я приготовила еще мантру я прочитаю мантру включу энергии пхакти рэки пхакти в переводе на русский санскрита а... Звучит любовь, любовь божественная, то есть рейки божественной любви, очень сильные рейки, которые входят, все остальные рейки, которые мы только знаем на земле, все одно в, в, в, в них входит. Поэтому все, кто сегодня послушает, поделитесь со своими близкими этим роликом, он будет короткий. Но энергия из него будет обязательно наполнять ваши сердца миром, любовью, спокойствием. И чтобы это все могло как можно скорее закончиться всем нашим испытанием. Очень давно было предсказано, что на Россию и Украину выходят самые большие испытания в эти времена перехода в новое измерение планеты. Поэтому, пожалуйста, мои дорогие, сейчас у нас идет такой период по астрологии, который тоже в ведической культуре считается проклятием, когда между Раху и Кету зажаты все планеты. Поэтому непростой период, и нам нужно всем сердцами держаться вместе. Хорошо, мои дорогие, я читаю мантру. Намах ом вишну падая радхикаия праядмане. Шри Шри Мат Бхахтириданта на районайте на Шри Кришна лила Катхане. Судакшам Айудария матхурия Гунаис там Варам Бриням Баршам Махатам на Райнам Двам Три, Тринам Дитам бхакта шираманим Ча. Шри Кришна Падабжат Хтаика Хрити Читани лила сарасарам нарайнам твам сататвам прападия. Те, кто знает рейки, я еще и нанесу знаки. Да? Они тоже будут работать. Ханша, Зенша, Нэль. Чекурей. Цыхики. Я включила энергию, она еще 24 часа с момента вашего увидения будет протекать через вас, гармонизировать, успокаивать. И так можно каждый раз смотреть это видео, чтобы успокаиваться снова и снова. Я очень люблю вас всех, на какой бы стороне вы ни были. Я люблю вас всех. У меня есть на обоих сторонах люди, которых я знаю, которых я беспокоюсь, пишу сообщения, спрашиваю, как они... Очень переживаю, молюсь за них. И эти испытания тоже пройдут. Помните, как на кольце Соломона было написано, и это тоже пройдет. Поэтому, дорогие мои, отправляю вам энергии Рейки. Наполняйтесь, наполняйте свои сердца, несите дальше эту энергию успокоения. Пока мы спокойны. И наполненный любовью и доверием Богу, никакие темные силы с нами не справятся. Люблю вас, мои дорогие. Пусть все будет хорошо. Пусть как можно скорее эти испытания пройдут. Пусть мы сделаем те важные выводы, которые так нужно, как так важно сделать в эти времена переходов. Поток очень мощный. Просто чувствуется вибрация в руках. Я думаю, что каждый из вас тоже почувствует эту вибрацию. Молчу немножко. Обнимаю вас всех сердцем. Люблю. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.